Короче говоря, бесполезные функции iPhone. iPhone, Android, fр, iOS. Опций в iPhone их действительно много, однако некоторые из них являются бесполезными. Настолько бесполезными, что их можно смело отключить. Взял iPhone, у него автоматически включился экран. Так он включался все время. Иногда функция срабатывала ложно, но больше всего она расходовала заряд аккумулятора. Чтобы ее отключить, переходим в настройки пункт экрана и яркости и отключаем тумблер. Начало полдела откачало. Написал старый знакомый, начал печатать сообщение, почему я начал все три предыдущих предложения с буквы N. Не знаю, как вам, но лично мне не всегда нравится слышать щелчки клавиатуры во время написания сообщений. Иногда это бывает слишком громко и слишком неудобно. Даже поставил телефон в беззвучный режим, но это не выход. Пропустишь какой-нибудь важный звонок, а иногда в наушниках звук щелчков сильно бьет по ушам. Так не пойдет. Чтобы по полностью отключить щелчки клавиатуры, переходим в раздел звуки, тактильные сигналы, отключаем ползунок. Тут, кстати, еще можно отключить звук блокировки телефона, если для вас это актуально. Четко. Зашел в инстаграм, поставил лайк. Сработала тактильная дача. Что? Заблокировал iphone, Разблокировал iPhone. Сработал отклик при использовании Face ID. Раньше я этого не замечал, теперь это капец, как раздражает меня. Да еще и расходует Чтобы отключить так сильный отклик, переходим в ранее упомянутый раздел со звуками, но теперь отключаем соответствующую опцию. Отлично, открыл поиск, захотел найти приложение, как тут же у меня атаковали предложения и подсказки Сири, и бесполезные функции, выключил ее в разделе серии поиск, где нужно брать все четыре тумблера. Прошел час, решил посмотреть ролики своего любимого блогера, но тут он сказал, привет, Siri». у меня автоматически активировался ассистент, да как-то это уже закончится, и снова система будет вытягивать из устройства какой-то процент заряда, смело отключаем, заходим в настройки раздел серии поиск, отключаем первый параметр. Фух, нормально. Пришло время поработать за ноутбуком. Открыл MacBook, положил рядом iPhone, позвонил какой-то номер, телефон зазвенел, MacBook зазвенел. Что это за ужас? Ужас сложного выбора, с чего взять трубку. Через полчаса загуглил в Гугле про эту фишку. Это было, была, был. Короче, Handoff – функция, которая работает только в экосистеме Apple. Например, когда у вас iPhone и MacBook и входящий высов с iPhone переадресовывается на компьютер. Удобно, но не всегда. Для отключения приходим в основные настройки, раздел AirPlay Handoff и отключаем одноименную опцию. Четко. еще один бесполезный параметр – аналитика улучшения. Смело отключаем настройка в разделе конфиденциальность. Прикольное слово «настройки». постепенно себе она начала ощущать, как мой айфон начинает работать лучше. Огонь, но этого было мало. Тем временем вечерела. Написала красивая девушка, пригласила ее вечером на свидание. Выпьем по кофейку. Она отказалась. Что? Сказала, что я безграмотный. Перечитал свое сообщение. Выпьем по копейку. Спасибо создателю Т-9. Земля ему пуховик. Решительно решил отключить автозамену. Сделать это можно в основных настройках пункта клавиатура. Если вдруг вы пишете слово неправильно, ничего страшного, ведь система не только почерпнет его красным, но и предложит варианты исправления. Четко! Это были тяжелые два дня исследования бесполезных функций iPhone. Я готовился ко сну. Умылся, побрился, посушился, переоделся, переобулся. Лег, расслабился. Идеально. Как вдруг меня начали атаковать уведомления из разных приложений? Они лились нескончаемым потоком то тут, то там. Зашел в настройки уведомлений, выбрал нужные приложения. Стоп, или Ненужные приложения. Да пофиг, отключился уведомление при помощи одного тумблера. Четко Теперь можно было спать спокойно. Главное было не отключить уведомления на будильнике, чтобы завтра не проспать на учебу. Короче говоря, бесполезные функции iPhone. Привет, мы возвращаем формат, короче говоря, на наш канал. А это был топ-функции, без которых можно спокойно обойтись на твоем iPhone. Я очень старался над этим роликом. Не забудь поставить видео лайк и подписаться на канал. Также рекомендую заценить и другие ролики в формате, короче говоря, которые я собрал отдельным плейлистом и которые ты видишь прямо сейчас на своем экране. Благодарю за просмотр и жду тебя снова.